Добрый день дорогие друзья и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами распишем поднос в жестовской технике, а именно букет из полевых цветов. Итак, начинаем мы с главного цветка в букете ромашка. Их будет три. Передние лепестки аккуратно подводим к задним лепесткам. Поднос постоянно крутим, так как мазок идет на вас затушевываем сердцевину цветка и добавляем оттенок до однородной массы. Так как у нас на кисти сейчас белый цвет, мы должны сделать этим оттенком все цветы. Поэтому следующий цветок у нас также ромашка. Передние лепестки, задние лепестки. Затушевываем сердцевину. Не забываем крутить поднос. Не раскрывшийся бутон и следующий цветок. Точно по такой же последовательности. Следующий цветок у нас называется васильки. Двумя боковыми мазками показываем лепесток. Один цветок, второй цветок, третий цветок и бутоны. Меняем кисть и зеленый оттенок делаем стебельки подводим их к каждому цветку и бутону. Берем широкую кисть с красным малиновым оттенком и показываем полевые колокольчики. Двумя мазками влево-вправо. У основания цветы крупнее, к концу более маленькие. Возвращаемся к зеленому цвету, только с широкой кистью. И делаем самые крупные листья. Можно одним тоном, можно сразу разными оттенками. На будущее раскладывая их. Делаем чешелистники на каждом бутоне и цветке. И дополняем пустоты листьями. Вот у нас получился такой замалевок. Следите за новыми мастер-классами, так как будет продолжение. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!